Привет друзья! В конце этого видео, анонс следующего увлекательного рассказа. Не забывайте ставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы ничего не пропустить. Приятного вам просмотра. Ютуб канал Кузят его представляет Историю из жизни, основанную на реальных событиях Любовь когда уже за сорок Замуж я вышла в 18 лет, а через год уже родила дочь. Наша история любви с мужем, моим ровесником, была похожа на стремительный вихрь, после свадьбы начавший постепенно стихать. В течение 7-8 лет этот вихрь необузданной страсти превратился в привычку. Прошло еще немного времени, и наш союз можно было назвать обыкновенной рутиной. Все шло ровно, почти пустые отношения не доставляли особых огорчений. Мы с мужем не ругались, не предъявляли друг другу претензий, хотя я чувствовала, что у него в душе, как и у меня, копится грусть. Иногда эта грусть выплескивалась наружу, и тогда между нами возникали словесные перепалки, после которых я ощущала опустошение, от мужа возникало чувство антипатии. Лишь к 30 годам ко мне пришло отчетливое понимание, что тогда, 18 лет, обычное увлечение, Страсти и взаимное физическое притяжение мы с супругом приняли за настоящее чувство, которое никогда не умрет и даже не подлёкнет. Мы были уверены, что свою привязанность сумеем пронести через всю жизнь. Теперь я знаю, что любовь – это нечто совершенное новое. Моя дочь стала совершеннолетней, когда мне и мужу исполнилось по 37 лет. Именно до этого момента мы с супругом негласно решили жить вместе, чтобы не травмировать психику ребенка-подростка. Потом мирно, без утреков и скандалов развелись. С дочерью мне серьезно поговорили, объяснили ситуацию. Она поняла нас, но я чувствовала, что ей тяжело в моральном плане. Моей дочери пришлось уехать в ближайший крупный город для поступления в гос. Мы живем в поселке, поэтому у нас нет соответствующих учебных заведений. Пять лет я прожила сама, дочь приезжала домой лишь в период каникул, я же все это время наслаждалась отсутствием психологического дискомфорта, вызываемого необходимостью находиться под одной крышей с мужем, человеком в последние годы ставшим для меня почти чужим, и однажды подруга пригласила меня на юбилей, там я познакомилась с Владимиром, ему было 46 лет, он был разведен, я сразу почувствовала в нем родственную душу. Подобные вещи в зрелом возрасте ощущаются наиболее остро. Сначала мы просто общались, потом наши встречи все больше стали напоминать романтические свидания. Никаких резких эмоциональных всплесков и безудержной страсти, как в молодом возрасте, не было. Присутствовало лишь понимание, что между нами возникла прочная духовно-интеллектуальная связь. То самое чувство, когда с человеком не хочется расставаться ни на минуту. Спустя некоторое время я осознала, что Владимир, на 100% мой мужчина. Его взгляд красноречиво говорил, что я для него становлюсь кем-то большим, нежели подругой. Спустя полгода после знакомства мы с Владимиром решили жить вместе. Я переехала в его частный дом. Вместе мы уже с ним три года. И я счастлива. Только сейчас понимаю, насколько важно, чтобы между мужчиной и женщиной присутствовало не только сексуальное увлечение, но и духовное. Без этой составляющей невозможно построить прочного союза и испытать настоящее глубокое чувство. И это ядро любви. Мы с Владимиром ни разу не ссорились. Разумеется, иногда между нами возникают мелкие бытовые разногласия. Но они быстро разрешаются путем доверительных диалогов, быстрого поиска компромиссов и обоюдного принятия решений. А еще между мной и Володей сформировалась интуитивная связь. Мы буквально с полслова понимаем и чувствуем настроение друг друга. В процессе общения с ним я поняла, что у нас одинаковые морально-нравственные ценности, жизненные ориентиры, стремления и желания. Как и в 18 лет, я уверена, что вторую половинку следует выбирать сердцем. Но лишь тогда, когда стихнет гормональная буря, способная затмить сознание, понимание истинной сути человека, с которым планируешь идти по к сожалению, очень часто полностью осознанное понимание указанных аспектов, а именно презвая оценка реальных шансов построить с избранником прочный и долговечный союз, основанный на взаимном уважении и безграничной любви, приходит к людям в зрелом возрасте, после сорока лет. Желаю всем обрести настоящую любовь, когда на первый план проступает не физическое увлечение, а чувственность, тепло и нежность отношений.